ветреную погоду, жрать волосы мою все. там защищу тебя, все, давай. Ой, чайка Лоли, большой апрель защищает его своим щитом. Uh -huh. sí yeah. uh -huh. Ты уже к реке пришел? Когда, когда гарнитуру покупаешь? Ты... О, а это что за жмых? Эй, Раньше эй, его не супературу. было В обратную сторону жметь, да а. На градуснике мне станет лучше очевидно. Я уже докурила Стала пиджака одеть Стою, одеваю Подходит ко мне пацан, малой я вообще ну, Просто ну, Смотрит на меня такой Эй, ты Дай сигарету а, Я смотрю на него, говорю, мальчик, сколько тебе лет? Он говорит, ну, ну, ну чё, ты говорит, ну так, я говорю, всё, пацан, я говорю, давай, пока. А тут ропал-то не в том, ко мне, блин, к тётке подходит, пацан, 12 лет, детский сад. Кто бы к тётке Вот был я бы 12 лет. нас сделали по-другому, у нас все, прицепи, выкрутили этим, натирали этот гранус, с да? Подождите, вот потом... его же можно стряхнуть в обратную сторону, да? Стрихнул не в ту сторону. Вот у меня температура, посмотрите, 48,8. Мальчик... Придерживать. Да. Когда у меня температуру померили. 23. Просто вещают из седьмого круга ада. Если температура выше 38, ее нужно сбивать. Иначе будет. нормально. Да ты просто уже готовишься отойти в мир Я я, я знаю, что в таком Ты <существует> знаешь, это вот какая стадия принятия? Ага, я, я уже просто есть Я уже скиваюсь, пока а не этого это. не вытаскиваю Ты уже к реке пришел? <существует> ты, ты, ты получаешь информацию из космоса? К малолетней фанатине сигареты стреляют <существует> А? Ты, я прям зашипил Сутка за 300 Дааа <существует> <связывая> Прикинь, <связывая> джин хилит. <связывая> так, ладно, господа. Пойду к спаму поздороваюсь, тоже давно его не слышу. Давай, Рад бей. был с вами пообщаться. Удачки, приятной игры. Тут есть Без еще бейма. и госпожи <связывая> вообще-то. <связывая> и госпожи. И <связывая> госпожи Господа как бы уважительно к людям, а госпожа это уже какое-то это... Можешь называть меня леди так и быть и господа, давай. до свидания. Давай. <свят> <свят> <свят> Чайка, ты же муховую компанию развернул, я смотрю. Ау, б... Так, спокойно. Пристанг, э, джин, дамагер в одном лице тебя похилит. <свят> Чайка, попаду с***дил мою цифературу. Мне кажется, что у меня сейчас 302,2. 23,3 Спасибо, я сейчас отъеду. При какой температуре тело считается мертвым? При нуле. Точно. Слушай, мне космос тут что-то нашептывает. Ты в Хогвартс уезжаешь или что? И именно туда апреля именно туда нет о я вижу дожая ветреную погоду сжимать волосы мою все <с Erica> а нормальная тема Алис а, да вообще я я не знал что я в пальто дома хожу, пока мне не написали в дискорде об этом. это не пальто это по-другому называется это trench помнила да я так зарублила Моменты на видосе по Хаммервочу первому, где чайка головоломку разгадывал, просто вспомнил себя. Просто сейчас быстро порешаю. Нормальная тема. Чайка, не умирай! Я ли Еле отхилил видолага. Просто дамажишь, танчишь, хилишь все в одном Паладин здорово. Ух. Призраки это вообще хана. Они жесткие очень. Да, да. подтверждаю я вот сейчас примерно призрак. А, это система. Щитом. Защищу тебя. все, давай. А, не, вот от магии это хрен защитишь нормально. А вот О, чайка будет. Лоли. Большой Апрель защищает его своим щитом. Мик. Не пишите панцвики, пожалуйста. уже складывается в моей голове. О, господи, какой кошмар. Просто. Дефенс. Всё, яблоко. Еще второе! So. Actually, like, yep. pues картоха задувает летит такая картофельная река чтобы игра классная была аккуратно но это рип чайка ну подождите теперь Снаряды призраков щитом не борчатся, потому что они магические, хоть они и стрелы. Аааа! Не-не-не! Палыч затащит. Два речи. Да. Наелся, смотри, как с големов попало лихин. Ну, ты меня и похилил, в смысле? <свеч> Отошел и завязал в, в смысле, завязал же? Даааа, дни его. Он, он ве вешается. я <свеч> не знаю, как я умудрился промазать вплотную хило. <свеч> я не знаю. Честно. Профессионал на трейлер. <свеч> да. Миштяк <свеч> <свеч> ты прошел. <свеч> убили. Не-не-не, меня. Да почему? Killed by lich. А у тебя killed by april, да? Прикол. У нас же линковка была. Да, ну редко такое бывает. Я никогда не видел такого. Ну так, короче, в зависимости от того, что написано, иконка, какой-то баф, но там не пишется, что конкретно. Терка лет 50 дамага с каждого по тебе. А, смотри, у меня враги взрываются с 25% шансом при смерти. Ну да, кстати, а тебе бы этот предмет на взрыв. Ну, ладно, как тоже ничего пойдет прям. Да я так у меня скелета развалился. Там есть только предмет, при убийстве Амба с шансом большим падают метеориты, как у мага. Просто. Вообще хана, да. Ну, я просто тихо разговариваю, потому что я сейчас покупаю. Лучная армия, какие-то, наверное, что делать. Когда, когда гарнитуру покупаешь, как бы, да, думаешь, что майк ну, да, должен быть типа неплохой. Я сейчас... Я сейчас на охлаждение тратил сокиление. Я все равно хочу себе другой микрофон. Выжал, держа. Цель сейчас собрать 100 подписчиков на канале лайк like, подписка колокольчик чтобы не превратиться в сонную тетерю спасибо тебе